Музыка, вальс, сарафан цвета звезд, красота и беспечность Кружит безумие мысль, надежд и любви, бесконечна Время уснуло, слова не нужны, я вас не знаю. Время уснуло, слова не нужны, Но в музыке вы. Кружит безумие мысль, надежд и любви, бесконечно. Тихо, косувшись щеки, прошептала, я Я um, верю yeah. yeah, yeah.